Канал Компас Инвестиций 2.0 что хотел сказать? Да просто подпишитесь на мой второй канал. На нем есть все видео, даже те, которых нет на моем основном канале. Подпишитесь и все. Всем здорова, мои любители легкой наживы. С вами Елисеев Михаил, как всегда у микрофона. И мой канал Компас Инвестиций. Подпишись на канал и обязательно поставь класс этому видео. Сегодня я буду показать новую подборочку из 105 сайтов, на которых... Ты прямо сейчас можешь заработать многие меня упрекают в том что где же эти 700 рублей 800 и так далее ты зарабатываешь ребята я вам показываю возможности и показываю новые свежие проекты а, почему да потому что много а, хотят заработать без вложений не тратя свои деньги реальные да и боятся просто Оно и понятно можно то все потерять в интернете все деньги а здесь вы не потеряете свои деньги Другой момент. Можно ли заработать такое количество, которое я пишу? Да, это абсолютно реально. Но, либо нужно рефералов приглашать на один сайт, либо самому собирать с 10 сайтов одновременно. Как это сделать? Очень просто. Открывайте мой канал, выбирайте несколько проектов, которые самые хорошие для вас. Я сделаю подборочки каждый день. Вот без вложений, вот без вложений, вот без вложений и так далее. Выбираете самые хорошие сайты, на которых у вас будет хорошо получаться собирать. И коллекционируйте данные, сайты. Вся в закладочках и оставляете. Один сайт прошли, второй, третий, четвертый и так далее щелкните. В общем, чтобы не оттягивать, мы приступаем к нашей подборочке, друзья. И нашу подборку открывает сайт LDClaim. Вот такой простецкий букс. А многие говорят, да что ты... Боксы закрываются боксы не работают Сейчас ты всех пригласишь И он закроется Нет, ребята, если мы посмотрим Но динамику трафика, что букс работает еще с сентября 2018 года А это почти что один год Ну, да Да, не год это, но меньше года, но пускай То есть букс еще пока не закрывается Оно и понятно Трафик-то идет Люди заходят Они ничего не тратят Люди зарабатывают Потому что тут рекламу покупаю, да? Смысл закрываться Многие спрашивают, что это такое? Что это за приложение? Ребята, читайте, написано SimilarWeb Заходите в Google Chrome, в магазин Ставите себе а, вот такую вот штуку, да? SimilarWeb И это приложение будет вам показывать Динамику трафика на сайте Отлично, можно посмотреть, так сказать Амплитуду жизни, да? Сердцебиение работает Бьется ли сердце данного сайта или нет еще? Будет ли он закрываться? И когда он вообще открылся, сколько работает? Так вот, данный сайт работает уже почти год и приносит своим пользователям. И не только, конечно же, админам прибыль. Откуда? Понятно. Люди заказывают здесь рекламу. Рекламодатели а, рефералов получают, а посетители профит с копеечек. Присутствует и реферальная программа в разделе баннерс. Там есть реферальная ссылка. Давайте сразу заглянем. Чтобы не отлил, давайте ее в... А, Дальний ящик. Ну и, конечно же, заработок здесь в разделе Fawcett. Биткоин Fawcett. Давайте сюда заглянем и соберем. Итак. Так, порнухи здесь никакой нет, чтобы YouTube не придрался. Нет, ничего тут нет. Claim you 22 Сатоши. Нажимаем сюда. You must click golden faucet banner first. То есть нужно нажать на золотой баннер. Давим на него. И мы должны посмотреть не менее чем 10 секунд. Так, на сайте здесь я нажал на такую картиночку в виде кнопки. Это не кнопка, а просто картинка. Идет 10 секунд и 1 секунда. Так, нас должно перекинуть куда-то. А, токен флай. Что это за дичь? Что это за сборище мусора? Ха, мне это не нравится. Ну да ладно. А... Что-то мы не выполнили, давайте еще раз убедимся. Тут написано, что жмешь на баннер, заходишь, потом проходишь по сокращенной ссылке и нажимаешь Claim. В общем, здесь нужно выполнить все. Тут отгадываем капчу и нажимаем Click Here. Вроде все, нажимаем сюда. Здесь у нас притаился обратный отчет. Ждем 10 секунд. Нажимаем Skip Add. Итак, все мы выполнили. Как только я нажал там... Skip it. Click here to earn more. То есть нажмите на, чтобы заработать еще больше. И нужно подождать еще одну минуту, ребята. То есть вот это количество сатоши дается здесь каждую минуту. Просто шикарный способ заработка на данном кране. Да? Можно также вывести отсюда деньги в разделе виздрав. Но имейте в виду, что нужно иметь не менее 10 тысяч сатоши. Я бы даже сказал, что вывод находится не а, вот тут. А вот тут две одинаковые кнопочки. Имейте в виду, что верхняя работает. Ну что, ребята, бомбим, собираем каждую минуту 22 сатоши. А мы идем до... Ну и следующий сайт Dix.net. Опять же, это букс, друзья мои. А буксы работают долго. Оно и понятно, что он не скамится. Все же нужна посещалка. А она здесь только растет, процветает, пахнет. А поляки бабло гребут наравне с украинцами. Русский, к сожалению, здесь не особо участвуют. Но да ладно. Польский букс работает довольно-таки давно. Даже не могу сказать сколько, потому что его история отсчитывает уже как минимум over 1 year. То есть больше, чем один год. Так как же здесь бабло поднимать? А в разделе Earn Money оно есть. На просмотре рекламы. Нажимаем вот эти ссылочки и зарабатываем. одна рекламы зеленого американского президента до да, мертвого или э, можно заработать чуть поменьше в зависимости какой здесь баннер есть э, открываем просматриваем не буду сейчас ребят открывать все это прекрасно работает буксы однотипные но э, хотелось бы затронуть еще реферальную программу ребят, присоединяйтесь к моей команде, регистрируйтесь по реферальной ссылке, но имейте в виду, что это реферальная ссылка моих подписчиков. Вы хотите свою ссылочку оставить под моими видосиками, тогда прошу в комментарии под видосами. Я там напишу, либо вы мне задаете вопрос, куда тебе написать, чтобы реферальную ссылку скинул. Скину контакты, напишите мне в ВК либо в Телегу и правильное оформление гарантированно вам даст сотни рефералов любой ваш букс. Главное, загибаем пальцы, чтобы его не было на моем канале ранее, чтобы это был либо букс, либо кран. И далее то, что он должен быть абсолютно без вложений и напоследок правильно оформленный. Оформление правильное какое, объясняю. Итак, прямая ссылка. Ниже строчка логин, ниже строчка пароль и ниже строчка идет точно такая же реферальная ссылка с тем же самым сайтом, сокращ... сокращалкой, который я использую. Сайт сокращалка называется is.gd. Ребята, все честно, мне просмотры, а вам рефералы. Вот ради чего я делаю, в принципе, и такие а, проекты. А людям многим заработать, да? потому что многие хотят поднять деньги без вложений. Это реально можно почувствовать, звонки пястры. В своем кошельке в общем мы идем дальше и за так нажмем здесь заблокировать не нужны нам некие рекламные баннеры всплывающий венесуэльцы бедная страдающая от экономического кризиса страна здесь топит топит только тузы вверх и ребята он работает уже очень давно как видим Статистика, к сожалению, Сэмэлл Рэм показывает только месяц назад, но не думает останавливаться. Я думаю, с такой динамикой и он дальше здесь растет. То есть динамика выше, чем нежели она была ранее, да, в октябре 2018 года. И что у нас тут по гео Венесуэла, Мексика, в общем, вся Центральная Америка здесь кликает. Как же мы здесь тоже можем заработать, друзья? А очень просто. Раздел Air Money просто пестрит способами. Это и View for Advancement, и Offer and Mini Jobs, то есть задание и мини-работа. PTC Ads Suffer. Новые, кстати, компании. Ну и также промо, то есть продвижение P2P. Самое распространенное и банальное это View Advice. Отгадываем капчу. Нажимаем Give me access, дай мне доступ. Кстати, можно и не за главной буквы Вводим, да, сколько можно заработать здесь Просто смотрим Какой-нибудь из этих Да, dot. Смотрим, нажав на Dot, на точечку Какой-нибудь из сайтов Ждем, загружается Пока он закончит Загружаться Откидываемся на кресло и ждем Ну, баблишка нам давай есть, есть, есть, есть Но нужно выбрать здесь Шрека То есть ту картинку, которая перевернута Спасибо за просмотр а Все, бабло должно поступить на аккаунт А как вывести? Мы-то хотим уже прямо сейчас вывести Но, ребята, не спешите Почему? Да потому что Вывести-то можно только то, что ты заработал трудом А вывод минимальный здесь тоже присутствует Он равен двум зеленым Всем известным Баксом, друзья. Ссылку на Азубукс я оставлю в описании. Присутствуют другие способы. И реферальная программа можно и купить, и также арендовать. Но не советую на первых этапах это делать. А свою реферальную ссылку вы можете найти в Referral Tools and Banners. Азубукс, ссылка в описании, а мы идем дальше. Ну и мы уже почти, почти возле первого места. Нас встречает CryptoClix. Такой же американский букс, но здесь... По трафику пока еще не очень, да, у нас статистика. А, статистики ее, точнее, вообще нет, потому что он только запустился. Свежачок, налетаем, ребята. А, полное безложение, то есть полная безопасность ваших денежных средств, прямых, которые вы заработали горбатясь на дядю. Ну, либо если вы школьник, то, соответственно, ничего не потеряли, кроме времени. А, время, соответственно, многие считают, что оно дороже денег, но у кого полно этого, то вы можете потратить его на зарабатывание копеечек, которые, в принципе, могут выстрелить, если биточек сейчас туземоном стрельнет, собирая Сатоши. Итак, как же здесь зарабатывать? Конечно же, переходим в раздел Earn Money и смотрим View of Advicement. за мой кривой английский язык. И тут там платят не кисло. Целые четыре тысячные цента, а это... Вспомните, прошлые сайты намного больше, то есть 4 раза практически. Ну и дальше сами а, монетки, монетки данного сайта, которые вы можете поменять на рекламу. Для этого нужно перейти в раздел Advertise и купить. Можно купить пакеты, а можно заплатить монетами. Давайте сейчас покажу а, вывод. Раздел вывод здесь от 2 долларов. Поэтому, ребята, сайт Клипта ссылочка в описании присутствует и партнерская программа в разделе баннерс. Советуйте соседи, соседу Коле, Васи, которые будут также зарабатывать. Если ты просто не можешь начать зарабатывать э, сам, и либо тебе не хватает этих денег. Да? А, сам сайт делится прибылью. Конечно, же своей. Он у этого Васи, Коли не будет деньги не отбирать. Поэтому не думаю, что тебе будет... Нужно будет краснеть перед твоим соседом В общем, найдете все Линку на этот сайт в описании А мы идем дальше Ну и на первом месте, ребята, вот такой вот красочный Букс Mighty Clicks. Неужели тут что-то можно заработать? Да, ребята, абсолютно верно По поводу а, статистики Она пока пустая практически Видим, что всего лишь 13 тысяч Когда-то она в ноябре 18 года А запустился он Сразу же в ноябре То есть это у нас пустая статистика в октябре он еще не работал. То есть, совсем свежачок. Думаю, будет его развивать. А здесь Румыния. Румыния а, в основном работает. Ну и, конечно же, такие бедные страны, как Венесуэла. Ну и, скорее всего, черная Франция. Вы, наверное, все знаете, что Франция уже практически не белая. <laughs> Она либо а, относится к э, Северной Африке. Ну, либо к арабским странам. Потому что там уже коренных французов... Вряд ли найдете Но я думаю, что кто в теме, тот понимает, о чем я Так вот, как же здесь зарабатывать? Интерфейс коренным образом отличается от предыдущих сайтов Но и в разделе View of Ads мы сможем это сделать Вам нужно, кстати, самому выполнять не менее чем 4 просмотра каждый день Чтобы получать от рефералов Но если вам не угодно эти условия, да? Если у вас вообще рефералов нет, то вы можете на это не обращать внимания А зарабатывать мы здесь можем не так уж, в принципе, и много, смотрим, по 0,00, это одна десятитысячная, насколько я вижу, да, одна десятитысячная доллара, друзья, баннеров хватает, их очень много, а также можно заниматься тыканием по сеточке, Миша, что ты такое несешь, тыкание по сеточке, ладно, grid или решетка, Открывается решетка, в которой спрятаны пиастры, и монеты, которые тебе могут дать Но у тебя есть ограниченное количество попыток а Их 20 штук, то есть ты нажимаешь сюда и ждешь, что там что-то будет У тебя, конечно же, открывается внешний какой-то сайт Но, а, так, внешний сайт Внешний сайт а... Внешний сайт открылся Нужно подождать, пока у нас не пройдет вот такая загрузка. Ну и, конечно же, мы что-то отгадали. То есть, когда мы дождались, только тогда этот шанс у нас засчитался, что мы его использовали. И что-то мы, что мы, наверное, выиграли. Нет, ребята, не выиграли. Можно заработать здесь деньги, но их не так уж тут и много. Но люди, смотрите, вот 8 февраля, да, выигрывают, и там есть по целых... Большое количество денег относительно того, сколько вы можете зарабатывать в предыдущем способе заработка, когда вы просматривали баннеры. Ну и, конечно же, деньги можно либо вывести, либо проще всего потратить их на свою рекламу. То есть смотрите чужую здесь и тратите на привлечение рефералов в другие проекты. Вот где золотой граль. Вот где золотое руно, ребята, приглашение рефералов. Тот способ, который все ищут и не могут найти. Где же брать рефералов? Пожалуйста, тыкаешь на чужие сайты, рекламки, баннерки э, и деньги тратишь на привлечение в другие проекты. Выбираешь здесь сколько ты хочешь, а чтобы крутился твой или иной баннер, да, твой сайт, <coughs> серфился больше секунд, больше количество дней, больше заплатишь. И заполняешь здесь уже... Рекламные настройки Ребят а Также присутствует раздел и free money Допустим you click Можно зарабатывать с помощью а, Вот этого сайта да. То есть а, Можно перейти И перейти на эти сайты Которые тебе также будут платить а, Хотелось бы перейти также в раздел аккаунт Чтобы показать вам вывод а, Вывод здесь находится В разделе видеров баланс Отправляем баланс на вывод и, к сожалению, он равен здесь целым 5 баксам. Поэтому, ребята, будьте внимательны. Данный сайт достаточно-таки э, много требует с нас. Ребята, ссылки все я буду оставлять внизу, прямо под этим видео. Переходите, регистрируйтесь, задавайте вопросы. Буду отвечать охотно. Ну и, конечно же, нажмите на подписаться. Ударьте по колокольчику. Поставьте класс этому видео. Ну, либо дизлайк, что вам понравится, что вам душе угодно. А с вами, как всегда, у микрофона был Елисеев Михаил. Да прибудет С вами Профит. Пока-пока.